Сегодня на повестке дня лыжа, которая мне нравилась, но которая очень пережила серьезные изменения в конструкции и форме. Это К 2 Iconic 80. Здравствуйте. О, у меня печалька на душе, потому что лыжа, которая мне нравилась, умерла. И умерла вообще без варианта. Это совершенно другая тема. На Iconic 80 для меня была такая хорошая, веселая лыжа, которая которая именно такого для хорошего разнообразного флан-катания на скорости, при этом она на этой скорости работала и хавала. Значит, но не карв. Да, ну и бог с ним. Мне, честно говоря, карвин как-то в лыжах Никогда так особо был, так вот Не на первом месте, потому что у меня есть для карва Хорошие слаломки, у них кроме карва Ничего и нету, и поэтому они меня радуют Когда мне надо карв, я их беру и карву вот. а вот как бы на каждый день Мне вот карвинг, карвинг не нужен, мне нужна эффективность именно в разнообразном катании Мне нужна веселье динамика И вот к 2 Коник 80 в прошлом весе Она была прекрасна, именно, вот, именно веселая Значит, в этом году их сделали более карв И в итоге получилось, что Потеряли всю прелесть Прошлой лыжи, лыжа стала угрюмая, лыжа стала тяжелая в катании, тяжелое управлении И что самое забавное, в ней карвинга то больше как-то вот не стало, потому что она перекошенная. У нее не согласованный задник и передник. И единственный карвинг, который в ней доступен, это вот этот вот инструкторский ангуляционный карвинг в, в задней стойке. Да? ну как бы и зачем смысл, при этом у него радиус достаточно большой, за лыжей при этом надо следить, она теряет стабильность, то есть тоже как бы, да, то есть вроде как бы начинаем карвить, но на третьей дуге выходит вынуждены скидываться, потому что лыжа нестабильна, ну и стрёмно, да, как бы, ну и смысл, ну и зачем нам такой кормит нужен, да не нужен, пытаемся как прыгать весело, скакать там на буграх на разбитухе, получать удовольствие от фри-фри-фри такого катания, да, там фанового катания, ну, лыжа не работает, опять-таки. Не хватает у нее пружинности, она стала очень жесткая, Вот она бьет в ноги, она втыкается в бугры, она втыкается в неровности, она стала очень чувствительна к подготовке трассы и вообще стала безобразна в плане амортизации какой-либо. То есть ее просто не стало амортизации вообще. То есть вот лыжа вообще просто вообще стала другой, абсолютно провалилась куда-то вообще. То есть она... Вот перестала быть вообще универсальной, но вообще никак не стала карвом. И я честно вообще не знаю, кому она нужна. Вот никому я рекомендовать вообще не могу ни в каком формате. Это просто единственное, кому могу рекомендовать это помойки. Вот помойка, ее должна принять однозначно все. То есть, ну давайте в общем похороним эту модельку, забудем о ней как о страшном, ну как. Нет, никак о страшном сне Все-таки забудем о ней как о чем-то прекрасном в нашей жизни Ну, будем двигаться дальше Тестировать другие лыжи Искать интересные модели, которые нам принесут удовольствие Ставьте видео вот так там, Чтобы не пропустить хорошие лыжи Следите за обновлением сайта Подписывайтесь на соцсети Пока